Да, дорогие товарищи, э, так как мы сидим уже в шестые сутки, получается, э, нормально не спитаемся, возможно, что-то будет говорить, будет немного хуже. Э, ну да ладно, уважаемые коллеги, большинство из того, что я хотел сказать, уже в принципе сказали, но хотел бы добавить. На мой взгляд, то, что в очередной раз проходило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 Забрали полностью все журналы, председатель забрал все журналы со всего УИКа, положил перед собой и сидит ржет. Потрясающе! Ему звонят из встретили, что ты делаешь? Три минуты. Я говорю, Все понимаю. Мы вроде ждали ну, гораздо больше, ничего страшного, если <говорит> я... <говорит> Там, не, три, не три минуты, а <говорит> четыре, мы должны были проголосовать чуть. Поэтому, дорогие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 Спасибо, Алексей Викторович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, у меня тоже есть выступление. У меня нет особого мнения, потому что все-таки.